Друзья, всем привет! В этом видео рассмотрим один противный, у меня такой первый раз случающийся случай. Есть такое явление, как кратера. Многие с ними знакомы, в любом случае, так или иначе, единичные и так далее. Но тут более интересный случай. Эта машина уже отстояла три дня, как бы отсохла. Я сейчас царапаю, мне не страшно. Вообще. но тут рассып картеров на абсолютно всю длину покрашенного элемента. То есть тут красилось два задних крыла, и оба задних крыла. Вы посмотрите на эту красоту. Вот так сбоку хорошо видно, они пылью забиты. та та та та та та та, -та, -та. все полностью забито, усыпано кратерами. И вот тут все то же самое. Почему это происходит и откуда растут здесь ноги? Резинки дверные, которые мажутся непонятно чем и непонятно как, особенно распылением, очень хорошо в себя впитывают это, вот эту гадость лак здесь. Что произошло? Были подготовлены крылья к открасу в грунт, без грунта мокрым по мокрому. Крашу я водой, поэтому, когда происходила окраска, вода никак не реагирует с этим жиром. Просто не было ничего видно. А на лаке, то есть припыл. И сразу налив полутораслойный лак. И у меня с, не сразу, а я отли, отлил, ушел на ту сторону, отливаю, возвращаюсь, пока повесил пистолет, пройти и просмотреть, может что-то не так происходит. И вижу, что полностью одно крыло усыпается кратерами. Возвращаюсь к другому, и там та же самая история. Из-за чего это происходит? Когда обезжиривали дверной проем, изначально здесь не, ну, не обратили внимания, не вымыть. То есть это наш косяк. Не вымыли все раствором хорошо, именно растворителем. Повычищать все дверные проемы, повымотовывать, просто идеально выдрать. И когда обезжиривание происходило, обычно антисиликон очень плохо смывает эту гадость, особенно если она крепкая. А получилось размазывание, то есть салфеткой антисиликоном все облили, салфеткой начали размазывать, другой вытирать. Вот это вот все размазали, другой вытираем, как бы не вытирали, это все остается на поверхности и в грунт в риск очень хорошо проникает и вылазит вот таким вот явлением наружу ну, есть что есть скажем так это так целиком весь элемент то есть тут, где повыше а где нету не так сильно размазали изначально тут их поменьше они такие более единичные уходят мы делали целиком батон а здесь ну, рассыпано все мощно на лючке их нету то есть лючок обезжиривался отдельно на лючке их нет что нам нужно нам нужно короткий брусок 320 наждак. Что будет происходить? Я просто сейчас коротко покажу, чтобы не растягивать этот весь процесс. Надо 320 полностью поснимать, грубо говоря, весь лак с элемента. Поскольку мы элементы, вот, они шпатлеванные, после такой неслабой рихтовки эти элементы, надо вот это все дело позбирать. Я покажу до какого состояния надо поздирать. Ну, фактически туда будут пробивать до грунта краску насквозь попробиваем, но это готовится под э, грунт изолятор High Guard Sealer, Алексеевский 122. Э, он закроет 320-ую риску, она правда будет на машинке эта риска. Э, он заизолирует все вот это дело. Дверной проем теперь будет делаться целиком. Сюда уже в переход никак не получится сделать. Ну, здесь где-то переходик получится, а тут уже надо целиком аж под вот эту рамку уходить. И полностью то есть закатывать весь элемент в этот изолятор, потом окрашивать и отлащивать уже тоже целиком вместе с батоном. Казалось бы, вроде мелочь, да? Неправильный процесс обезжиривания, и вот такой косяк за собой повлекло. Сейчас покажу, до какого состояния нужно вычесать. Итак, до вот такого состояния вычухиваем. То есть, чёсываем лак. Ну, тут на батоне было буквально два штучки. То есть, не критичные. Даже здесь не размотовывался сюда полноценно, чтобы сохранить этот цвет, поскольку цвет сложный. Но тут не об этом. При разматывании не обращаем внимания на то, что создаются протиры. Это то, о чем я сказал изначально. Их будет много, очень много. Во-первых, пробиваем по плоскости, что как. Где-то вот тут вот кратера были глубокие, то есть, я их вычесывал дольше. А протираете все они заизолируются грунтом изолятором а грунт изолятор этот можно пошлифовать в случае чего там соринки какие-то или еще какие-то нюансы проверяем внимательно чтобы вся риска была хорошо выбита это четко видно на машинке когда проходишь ну собственно и все то же самое делаем сейчас со вторым крылом дверной проем. Я тут уже чуть-чуть это самую основу разбил Остальное вручную надо в этот кант. Только его руками можно залезть. По-другому никак. А, по плоскости позбивал все-все а, места. Тут тоже уже все вручную. Придется позаниматься четко. А, сейчас закончу подготовку. Завтра загоню ее в камеру. Оклеюсь, уже покажу, что я как и клеил. А, будет сниматься задняя дверь, потому что она мешает. Передняя сниматься не будет. Поскольку тут отвернется вот так резинка, дверь закроется и будет у меня нормальный зазор, чтобы там вклеить валик и спокойно себе от... отлачиться, чтобы не было никаких вопросов. То есть тут у меня дверной проем уже пролаченный один раз и лезть мне второй раз туда просто нету никакого смысла. С этой стороной пока что все. Ручной труд я как правило оставляю на самый последний этап Когда уже у меня все доведено, все готово Торцы, проемы, углы я оставляю на потом Продолжаем Машина заклеена Сейчас разведем грунт Покажу, что как заклеил 122 2 к 1 На те два крыла мне хватит да, Наверное Наверное вот так Отвердос 362 это у меня на выходе получится 150 грамм, нет, больше с разбавителем еще. И разбавончик к нему 741 -го. почти 200 грамм. Должно хватить, поскольку грунт наносится тонким слоем определился Саша поговорил с технологом говорит, да не, наносив полтора э, если оно сработает, все это дело то оно и в полтора сработает от того, что я нанесу в два слоя, это только перерасход материала лишний поэтому будем делать припыл и сразу налив использовать его буду в неколорируемой версии, он мне там не нужен по двум причинам Первое, мне нужно сохранить остаток цвета в проеме для перехода и настойки к крылу для перехода. И ну, все равно окрашивать. Когда... То есть тут не в экономии краски дело сейчас, а именно в изоляции. Хорошо очень вымешиваем, потому что грунт тяжелый. И то, что мы чуть-чуть потелепали, это ни о чем не говорит. Так, насыпать буду с 1.3, АГОЛА 4620, Экстрим, башка у нас клер. Я им наношу в основном макаряк сейчас. То есть дюза та, которой наносим лак. В принципе, его можно этот грунт спокойно и базовым стволом раскидать. Грунт уникальный, его можно делать с ним, по сути, что хочешь, густым сильно разбавленным, если надо очень-очень тонко наносить. То Полет фантазии абсолютно свободный. По машине, значит, как сделано. Грунт мы будем наносить целиком, аж сюда в проем. Тут красочка, там лак у меня должен остановиться. Заклеено. Здесь под отворотик резинки сняты с дверей. Грунтом здесь остановлюсь. Дальше у нас проблем не было. То есть размазано все было тут по крыльям. Лючок просто под перелакировку пойдет. Так вот, тут то же самое. Принцип. То есть, у меня задача закрыть вот эту вот грубую часть, грязную грубую часть этим грунтом. Но открытый металл, уже грязный палец, открытый металл мы обязательно должны закрыть эпоксидным грунтом. Это все, что у нас открыто именно по металлу, мы закрываем грунтом. Протиры, которые есть до грунта, они нас не волнуют сильно, мы их оставляем так, как есть лячок, поставим 2, подачу открутил на два полных оборота. Дюза 1,3. Припыл. Проходим и сразу наливаем. Я грунт пшикнул и уже липкой салфеткой подтер. Ну, пробежался, чтобы нигде не было пыла. Все обдул хорошо. И все, само собой, липкой салфеткой тоже. Опа-на. Это Плохо. Это я случайно, так скажем, плюнул на элемент. Водная спиртовая. И сразу растираем. Иначе потом будет привет какой-нибудь на лакокрасочном. Наносится как лак. Грунт довольно-таки по времени долго открыт, поэтому если что-то увидели, где-то не допылили вдруг, ну что-то не нравится, да, там по шагрени. Взяли, подлили. И все будет по красоте. Да, на вторую сторону мне тоже хватит. Так, все залито. Залито, залито, залито Оставляю его сохнуть Примерно часа через два Вернусь к этим элементам Пробегусь, я вижу У меня тут с пистолета Мусорок плюнул Пробегусь, все это дело Подчищу, проверю здесь, где переходы чтобы все было ровненько ну, Расшлифовки но, судя по блику, не знаю, попадает в камеру или нет, блик. Блик лампы ровный. Перепроверим, чтобы нигде ничего не рвало. И будем красить, если все нормально. Глянем, что у нас есть. Так, есть такие намеки на контуривание. Берем 600-ку Пробегаемся. Видим, что это Нижний, нижний рисунок так выглядит Потому что по верху по шагрени, Вот смотрим в лоб Все чисто, все ровно Ну мы пройдемся все равно везде-везде Потому что я, блин, лоханулся У меня в пистолете Это под мокряк И там, ну короче подразъяло мелочи Он плюнул тут откуда начинал Некрасиво Поэтому надо надо пробежаться Это все дело промотовать. так Грубо говоря, я промотаю всю поверхность а, переконтролирую чтобы нигде ничего но кратеров я не вижу и это самое главное вот эти все микросоринки вот, вот это вот это все по сравнению с кратерами вообще мелочуга тут по проему все тоже залилось хотя где-то я видел как типа начинание где-то тут в уголку сейчас Ага, вот Вот, типа как начинался кратер Целая серия Все-таки загрязнение настолько мощное Что даже растворители Не, вылим, не вымыли его Обезжирка несколько раз Уже за заобезжирена Тоже не вымыла И только грунт Дай бог он нас спасет Потому что если не спасет грунт Я На этом мои полномочия все я просто скажу не знаю. В общем так, перемотовываем все по поверхности. Липкая салфеточка, само собой, все повытирать, повыдувать. И наносим краску. Итак, все продуто. Липкая салфетка протерта. Прямо видно, как у меня рука, где останавливалась. По движениям. Липкая салфетка протерта. Готова к открасу. В последний момент было принято решение сделать переход на двери. Потому что все элементы крашены. И открасив, повесив двери на место, на кузове. Ну, такая несимпатичная разница в цвете. А попасть в стыдь, ну, колористы подкрашенные не попадут. По крашенному кем-то лючку. Причем эта сторона отличалась от этой по цвету. Но сейчас не об этом. По вот этим кратеркам. Только вот здесь. Еле заметные я нашел. Во всем остальном все чисто, ровно. Берем пистолет. Заряжена красочка Наносить будем тоненькими слоечками Потому что синие в воде Блин, текучие Не знаю, с чем связаны На три оборота сейчас выкрутил Дюза 1.3 ЕТС Два перламутра в составе краски. Я не знаю почему, но я уже просадил дополнительно через фильтр в 90 микрон, но они так забивают вот этот фильтр. Я сейчас прямо увеличил подачу, потому что уменьшают подачу краски. То есть реально вот, упала скорость подачи катастрофически. Это, это жесть, я не знаю, что, что за хрень, ебти. Пойдут садить краску. Что-то херня какая-то, не нравится мне. И поменял фильтр на 125 микрон, я стоял 90. Другое дело, елы палы. Все, по окраске закончили, покажу как я стал в последнее время чаще контролировать плохо кроющие цвета. Пока работает сушка, покажу, заслепливать не буду. Короче, Это лампа колориста. Я захожу, в процессе высыхания проверяю по торцам, по углам просвечиваю. То есть под вот эти лампы видно не будет ничего. А вот эта лампа, просвечиваешь, становится все видно. И видно, где нужно зайти и чутка допылить. Потому что когда все высохнет уже, ходить допылять, тем более это перламутер, чтобы не было никаких ореолов. Тут на этом свете не будет, но если это, к примеру, серебро какое-то, все вот эти вот углы хорошо просматриваем, торцы, углы, где там можно не прокрасить. Ну, я думаю, каждый прекрасно понимает, где эти углы могут быть косяки. И все. Если все нормально, то оставляем высыхать. Нет, не нормально. Я вот тут вижу пробив светлый. То есть сейчас возьму и допылю, пока все остальное мокрое еще. Годная штука. Рекомендую к приобретению. Должна быть, в принципе, у каждого маляра. Включаем свет и делаем вот так. Этого будет достаточно. Просушено, просмотрено, чтобы все было ровно, красиво и мы готовы к лакировочке здесь я прощупал перепыла нету делать тут особо нечего лакируем и вата пенинфорина Black Mamba дюза 1.5 три полных оборота выкрученных от закрученного 3 на выкрученный потому что дюза 1.5 мне с первого слоя сильно много наливать не надо просто-напросто лак Sprint H79 наносим первый тонкий ну, как обычный полутораслойный, второй в налив. Либо же первый припыл и сразу налив. Но мне здесь удобнее актуальный первый тонкий, второй в налив, потому что это японец. Мне здесь не надо делать фольксвагеновскую шагрень. Там, где сначала капля, потом разлив идет. Поехали. И будем надеяться, что все будет хорошо. Выкручиваю полностью и закручиваю один оборот. Ну, вроде бы тут-тут-тут. пока что все чисто и красиво. Межслойка прошла. Теперь еще на один оборотик дам себе подачи побольше. И вперед. Это херня какая-то упала. Потом подполируем, в принципе, такой, как дефект с Ариночки уйдет. Эх, не хватит не хватило сбегал развел на дверь докинул это не проблема если чуть лочка не хватило пройдем посмотрим что мы видим ну ксаринки единичные это такое это мелочи. Нас сейчас больше интересует. Так, в углу все залилось. Это хорошо. Тут, ну, тут под накладку я даже переходным не пшикал. Все залилось. Ну, есть, тут пару сориночек. Такие надо подобрать. По кратерам. Тут еще пара соринок. По кратерам. Не вижу. На личке. Сарина. И какой-то полукратер. Кстати, сейчас вот его капну, наверное. Тут тоже сорина. Сарина. Саринка. Ага. Кратер. Четко вижу кратер. Капнем. Саринка. Так, уже два кратера на лючке на крыле. Пока что все. Ну, на дверях. Вот тут где подливал. Вообще растянулось там, где колупал. Даже делать ничего не надо даже пилить ничего не будем здесь на двери тоже ничего такого чтобы надо было это делать так, для подкапывания кратеров есть вот такие вот специальные у нас спонжики и что я делаю? откручиваю бачок пистолета, в любом случае так или иначе тут есть что набрать с уголочков и выглядит следующим образом. Прямо в сердце кратера. Ставим капельку, она растянется. И мы ее берем так же, как уберем вот эту соринку. Просто заточив. И тут, значит, кратерочек. Тут сложнее, потому что все на весу. Не попал рядом. Есть. Есть. На руки к вечеру уже не такие точные. Но тоже это все запилится как э, дефект, как сарина. Собственно, все. Что мы... Мы победили ее. Ура, товарищи! Ура! Я, в принципе, рад. Но, можно так сказать. Э, получилось. То есть благодаря грунту у нас все получилось. Если брать просто перекрашивать поверху, Бесполезняк, не, не взлетит такой вариант То есть загрязнение, оно если есть, оно и будет оставаться, пока вы его не заизолируете Бояться косяков, как бы бояться это нужно, опасаться можно Перестраховываться желательно Но если такое произошло, ну, складывать руки и говорить, что ой, все, беда, печаль, теперь ничего не сделать, нет это тоже не выход из положения. Существует масса э, химии, химатуры, которая нам позволяет выполнить, ну, по сути, любую сложность работы. Главное понимание того, как эта химия работает. Э, технологи, спасибо огромное, Александру Борисову нас в этом поддерживают. То есть есть какой-то вопрос? Пожалуйста. Обсудили, обмусолили, приняли Обоюдное решение да потому что меня допустим как мальера еще попробую убедить в чем-то если я сомневаюсь мне хоть хоть доказывай пока я сам не не проверю не перепробую нет бесполезно поэтому приняли обоюдное решение которое устраивает обоих выполнили и все нормально посмотрим соберем покажу может быть какие-то нюансики в полировке именно по вот этим где пару капель поставил как они убираются, потому что многие думают, что такие капли убрать почти невозможно. И будем отдавать машину, потому что и так, спасибо за понимание клиента, но мы машину, грубо говоря, передержали на неделю. Из-за вот этого вот косячка. Так, все открашено, отсушено. Занимаемся перетиранием, что я тут накапал, крупного ссора и покажу одну новиночку. Ну, это не новиночка, это у нас Таликат желтенький 800 а оранженький 1200 сейчас 800 сошлифовываем основу капли, царапаем соседнюю поверхность но что делать без этого никуда иначе где-то набурим дырочку есть капелька почти ушла переходим на 1200 и перебиваем всю риску соседнюю и все, капля у нас пропала сейчас пока будем перебиваться по рисочку мы точно там все вытрем вообще в ноль а у нас еще две перетирки двумя наждаками параллельно забираем сарину сбоку все тут есть Сейчас поподгребаем. Тут ссор. Тут я сразу 1200 грибу. Восьмисотка тут не нужна. Так, это у нас крупные соринки, да? И есть еще несколько мелких соринок. Я сейчас покажу, что из новинки я себе взял. Это машинка Flex. батарейки для полировки но кроме того что для полировки у нее тут еще есть одна приколюха это три типа насадок эксцентрик 9 миллиметров эксцентрик 2 миллиметра и роторная насадочка что она может делать я сейчас сюда одел эксцентрик 2 миллиметра и сейчас сюда приклеим наждачок для шлифовки мелкой абразивной шлифовки и пробежимся вот эти самую мелочугу всю поперетираю ну тут есть что подтереть сейчас посмотрим как это работает у меня есть вот такие тремовские листочки двушки и полторушки попробуем с полторушечки мне они что-то не очень прям сильно зашли но я их пробовал вручную э -э ручным шлифованием сейчас попробуем на машинке и говорят что есть такие же ковакс я вживую не видел надо купить Кокс, потому что талиблоки мне очень нравится как работает. А на машинке будет прям интересно, как работает. Так, проверяем. Это самые малые обороты. Включаем. И... Теоретически это должно быть быстро и прикольно. Давайте глянем в каком состоянии наш дачок чистый. Меньше. Медленнее оборотов не сделать уже. Она именно эксцентрик. То есть исключительно точечно. Огонь. просто ракета давайте сейчас попробуем еще первых добить надо остатки того что мы тут наточили вручную это у нас 1500 сейчас на Толиксе и двушечка на Бафлексе зелененькая. Здесь вручную, хотя можно применить вот эту машинку, но как бы зона такая, что на машинке не хочется. Полторушечку, не знаю. Надо, не надо убирать. Сейчас попробуем полировать. Что нам нужно для полировки? Отстегиваем. Пристегиваем. Это уже эксцентрик. Вроде 9 миллиметров он идет. В комплекте с машинкой идет такой вот подгончик. Подгончик в виде наборчика. Сейчас глянем, что там. Тут у нас кружки. Два зеленых. Ох ты! Ох, ох, ох, ох, ребятушки, вот это я вовремя залез. Сейчас на другом крыле попробуем, как работает. Прям спасибо, прям не знаю, что за градация, но надо пощупать. Короче, два зеленых, два белых, два зеленых маленьких, два белых маленьких. Паста 9000-3000 И два полотенца Под пасту 3000 и под пасту 9000 Замечательный наборчик Прям приятное дополнение К машиночке Так, а что я все убираю? Если мне сейчас нужно для работы трешка, зеленое полотенечко Кружочки сейчас попробуем Всё стандартное Кипунг. Хорошее полотенечко. Лазерная обрезочка, все как положено. Попробуем полирнуть. Я не знаю, уберет а, полуторку ту или не уберет. Пасты всегда надо перемешивать. Кстати. Возможно, что придется пройти машинкой Бафлексом двушечкой. Хорошо пропитаем кружок. Первоначально его надо прям так хорошо запитать чтобы он нормально работал. Глянем. Не, слишком грубая риска. Хотя снизу фактически все ушло, но рисачок грубоватый, грубоватый не стоит. Надо перебиться сейчас, надо сделать следующий маневр и перебиться на вот этой машиночке. Вот такие вот движения. Раз. Два. Три. возвращаемся к нашим баранам видишь эта машинка не предназначена прям для вот таких полировок мне просто интересно посмотреть что она может а так ее назначение вот, саринки поперебивать в проемчиках вот тут переходики подполировать тут кантики вот это прям ее тема Так, градусов 60 точно нагревает. Стирать можно при 90 градусах. Мужики, ну нахрена такие наклейки, ну, ну, ну. и что я с ней сейчас должен сделать? Ну, блин, нелогично, нелогично, конечно. То, что это картек и наклейка если это круто ну вот это не круто это вам камень в ваш огород это реально лажа остается клей на салфетке раз второе ну, это тряпка уже все на этой стороной нельзя работать на полировке Это, ну, блин. Очко, очки и тапочки. Ребятушки, сказочка закончилась. Ну, ну ну херня реально. Прям огромный минус компании за это. Так, ну а так все отполировано. Я понимаю, конечно, что на такую вот это все пройти будет дольше, чем полноценная машинка. Ну, со своей работой она справляется неплохо. Ладно, сейчас дополируем и попробуем, Мне интересен этот наждак По этой стороне мы все отполировали Сейчас одели вот этот наждачок И попробуем, как он себя Поведет тут Тут есть крупная прям такая ну, чё, Я даже не думаю, что ее стоит пробовать Где-то что-нибудь помельче О. Так, смотрим скорость Бураля. Я хочу попробовать вообще локально меня И полировку тоже локально. Есть. Тут мы каплю капали нельзя. Отлично. Я думаю, это двушка по наждаку так погробаться. Блин, так и сорота особо нету. теперь попробуем полирнуть без каких-либо действий дополнительных. Да терли растираем вытираем и пушка пушка ничего ну понятно там мягким кругом пройти сейчас еще поубираю вот тут я каплю ставил крупная и вот эта крупная сырина и вот что-то крупненькое тоже а так все так мы ну проверим теперь маленький кружок на роторном вращении вот тут вот внутри где у нас идет переходик. Огонь, блеску дали, шершавость убрали, ставим на место порожек. Все, там готово. Теперь у нас есть переходики тут. Вот а тут мутность. четко блин, я довольна машинкой так, давайте глянем уже солнце на закате в принципе по свету тут все видно так, по цвету теперь вопросов быть не может никаких, потому что все в одном цвете, тут наш цвет тут цвет, который был само собой по блеску, есть вопросы но это уже вопрос третий так так Давайте так прикроем. И вот так. В проемах все гуд, все норму. Тут сполировали, там сполировали. Очень довольные машинки, прям рад приобретению. Надеюсь, что не буду огорчен ей совсем. По проблеме, которая была, мы ее благо решили. А, поэтому пути решения есть всегда. И даже если что-то возникает, как я уже сказал, не стоит отчаиваться. Надо просто спокойно остановиться, дать себе выдохнуть и подумать, как этот вопрос решить. Благо химии для решения этих вопросов хватает. Есть куча компаний, куча решений этих вопросов. Ищите способы, ищите подходы, общайтесь с технологами, получайте информацию. И решайте те вопросы, которые у вас возникают разными путями. На этом все. Если есть что-то из вас, из вопросов, пишите в комменты. Я желаю всем удачи. Пока.